Привет, с вами Керхер, Центр на Пролетарской, блин, не так. О, 4 К Ультра HD, Smart ТВ. Я знаю, ты по любому хотел бы получить его абсолютно бесплатно. А знаешь, как его получить? Тебе нужно всего лишь совершить любую покупку у нас в магазине на любую сумму, либо у нас в самом магазине, либо на сайте тарг.рф. Получить за это купон и купон зарегистрировать у нас на сайте тарг.рф. И все. 10 мая, ровно в 12 часов, на нашем YouTube-канале Керхер Центр на Пролетарской мы проведем розыгрыш вот этого крутого телевизора. И самое главное, у тебя осталось очень мало времени. Спеши. До встречи.